Итак, всем привет. Ну что, надо попротизаниться еще одну серию. Я записываю две серии подряд, потому что я не знаю, там как вам игра зайдет, не зайдет. Но я надеюсь, что зайдет. Поставите лайкосик, подпишитесь. А вот, продолжаем. В принципе, я эту игру когда-то раньше играл на своем канале, но тогда она была в демке, короче. Так, давайте перезарядишь свою винтовку. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. А. F. Подожди, это свой, пацан, да? Господи, боже мой. Хочу быть полезным. Будешь полезным, только подожди, давай. А? Управление группой бою. Довольно непростая задача. Используй укрытие, чтобы обеспечить партизанам повышенную защиту. Понятно. Замедляет скорость игры, позволяет скоординировать действия партизан. Для для активации практического режима нажмите пробел. Чтобы деактивировать практический режим, нажмите пробел еще раз. А, то есть, я так понимаю, установка времени, замедление а замедляет скорость. Он не останавливает, он замедляет. Чтобы получить информацию о вероятности попадания с импирового огнестрельного оружия, наведите курсор мыши на цель. Чем больше, э, чем больше вероятность, тем более заполнена будет маркер цели над головой противника. Понятно. Если вы не в бою, то враги перестанут вас видеть, как только вы спрячетесь из-за используйте это для подготовки к засаде. Ну, мы вроде как партизаны, так что будем партизанить из-за засады. Так, давайте подбежите сюда. Среди трофеев будут попадаться предметы серого цвета. При завершении задания они будут конвертироваться в ресурсы, которые вы сможете потратить на базе. Ага, даже так. Неплохо, неплохо. Так. Вот типа такого, да? Ну, я что в мешках. Ну, еда. Слушай, а у тебя есть чем подхиляться? Ух. Слушай, как подхиляться? подожди. Давай. И себя давай подлечи. это понятно, подожди. Ага, ну у тебя хп то не полностью там остановилась, я смотрю. Только немного, да? Ничего, справимся. Ну да, конечно, справитесь, куда же вы денетесь? Я ж могу и загрузить игру. Давайте сюда. Брать. А ты какого хрена? Извини меня, пошел туда. Только бы не заметили. А ты что, вообще перепрыгнуть не можешь? Пока ты в пусту тебя видеть не должны. Ну, давай ты сюда встанешь. Да, да. Ты. Встанешь, я не знаю, вот сюда. Как-нибудь. Угу. Блин. Может, с этой стороны как-то... Да, нет не получится с этой стороны да ну у тебя в принципе винтовка ладно спокойно а ты наверное через здание сможешь как-то может я не знаю давай соиванусь давай ты перепрыгнешь тут Надеюсь, нас не заметят. Не раскроют. Так. Угу. Ну понятно, здесь чисто. Чисто вот так вот. Ну что, я не знаю. Давай. Так, он тут э, нож не сможет метнуть, да? Давай, начинаем. Боевое замедление. А -а -а. Давай, ладно, пока оставайся тут. Будем гасить тех, кто подходит. Давай гаси вот этого, слушай. Все отлично. Так, боевое замедление. Ты можешь перейти сюда. Все, отлично. Слушай, тебя подгонили, да? Его подгонили. А, ну, может, кого-нибудь из них аптека будет. Давай посмотрим. в Так, патроны, аптечка есть, яйца есть. Так, тебя ранило, да? Давай на X. У нас подлечишься? Полечало. Отлично. Располегчало. А сюда подбеги. Не торопимся. Так, еще один нож какой-то. Поломная часть оружия. И что это? Это. Дробовик? Типа. Тихо. У тебя аж больше нету у по медицины. Так, ладно давайте подойдемся поближе выйти к болоту ну понятно мы сейчас выйдем так э, подожди будь тебя потерять слушай сейчас откроется второе дыхание да да да так, давай херяйся ну Только конечно не выигрывает ну, врываться в домах людям, я не знаю. Стоит не стоит. А, где наша не пропадала? Не думаю, что это хорошая идея, но.. Если игра позволяет. А? Еда. Ну, давай еду возьму. Немного подваг не уже Не везет мне сегодня. Так, и давай, короче. Не везет мне сегодня. Качнемся, да? Навыки. Ну, этот, короче, больше скрытник у нас будет. Меньшение расхода выносливости и пере... перебежка в бою. Если бы из винтовки. Защита персонажа, находящийся в ухытии. Давайте вынуснем тогда. Ты у нас что будешь делать? Ближний бой. Находящийся в ухытии. Ну, тоже полезная вещь. Меньше страдать будут. Проходящаяся в укрытии. Давай. Что-то поговорить сможет. Санёк может. Санек может отвлекать разговором полицеев и солдат вермах во время разговора противника будет смотреть на Санька. Хм. Давай, знаток укрытия тоже. Мертвый командир. Плохой командир. Так, ну, ты вроде у нас контуженный немного. Для уничтожения подкулей эффективно использовать э, засадную тактику заранее занять выгодную позиции, чтобы получить в бою преимущество. Впереди как раз есть подходящее место. Вы сможете переключить режим поведения партизана в бою. В режиме глухая оборона партизан не будет стрелять до тех пор, пока не получит приказ. Также в этом режиме снижен шанс попадания по партизану в ухлите. Чтобы активировать глухую оборону, нажмите Т. А, давайте пока все пусты, хлопцы. так он смотри идет один шумшонок не везет мне сегодня тише шаг ну если не пройти, ты то что? справимся оксанек а? то у нас ходит самый целый Давай ты пойдешь в здание И займешь. Прокрадусь потихоньку. Давай, когда они поближе подойдут. О, Отлично. Только что он побежал назад, непонятно немного. Давай О, все заря... перезаряжаемся. С этих все равно ничего жмехов подобрать не получится. Так, что здесь? Боевой дух отряда. Это краш считается. Здесь, наверное, тоже хража, да? Надо быть осторожней. но блин. Воровать особо не хочется у жителей. Слушай, а почему тогда там показывала, что это не хража? Может в атаку? Давай пошли вот так он, блин. Пойдем пока в кусты. как аккуратненько у ну, тебя нас, смотри, там еще одни. Не <связывается> Один заходит в здание, но так, а в здание я смогу войти, наверное, только через фронт... фронтальную дверь. В принципе, там его можно ножичком чикнуть. Давай сейф. Давай, а, ты идешь сюда. Сиди тут, Санек. Хм. Санек, Санек, Санек. Будешь тут сидеть. Вот опять в разведвзводе. Так. Давай ты нож пока возьмешь в руке. Нет. Дай потихоньку. Дай посмотрю, куда он там ходит. Ну, он типа заходи сюда, тебя тут тусит, да? Это в план не входило. Да не переживай, все нормально. Оказалось. Так. Спасибо, что поддержал. Даже не Давай ты этим. О, ну чё, все? вроде все. лично это будет считаться за воровство да это считается за воровство ну, блин боевой дух минус5 слушай товарищам надо лечиться как бы ничего не поделать давай Слушай, у тебя там была хилка так лучше Ну, ладно, больше, наверное, воровать не будем. Будем воровать только с этих. Вот опыт разведки и Опа. Вот так? Что это такое? Это какое-то зарядное устройство? Типа... как-то Самодельное взрывное зарядное устройство, я не знаю. Так, ладно, давай, короче, я пока все пособираю, потом распределю среди товарищей. Спокойно. Здесь все. Все, пацаны, давайте это... Группируемся, идем... Не знаю, сюда. Так, и давай немного распределим вещи с инвентаря. Типа патроны вот эти, они, наверное, тебе более полезны. Эти тебе полезно. Нет, на борде же. Вот это уж за патроны. Это какие-то другие, это же не совсем подходящие мне. А это просто гильзы, слушай могу ли их объединить как-то. Ну, скорее всего, короче, можно будет крафтить потом, когда доберемся до убежища. Так, у тебя хила нету, да? Я не знаю, давай... я не могу это съесть, слышь? трясение мозга. Время перезарядки способность увеличена. способности увеличена. Видимость в тумане войны снижена. Хм. А? Ничего, если еще скажем, что-то немцы стащили. Так, ну тут же, наверное, тоже он будет, да? тут нет. папиросы я тут. А что за папиросы что они дают не смысле что за форма информация одежда держится сохранять тепло и придает благородный внешний вид окей я понял всем пригнуться спокойно что здесь? Выход с локации. Чтобы покинуть с локацию, разместите всех партизан в указанной зоне выхода. Окей. Нажав М, вы сможете открыть тактическую карту и посмотреть текущие задачи, а также местоположение зоны выхода. Ну, понятно, вот за этими чуваками. Так, давайте тут так прям не стой. Давай ты, подожди, снайперово, сместим подальше. Окей. Не торопимся. Вот здесь тоже аккуратненько. Хм. Я справлюсь. Ну слушай, ну, тут прям много ухитрий нету. Как в прятки играть? Надо спрятаться. Тихо. Так, кто здесь посерьезнее, офицер или эти? Так мы просто наверняка его убьем. Уберу его тихо. Блин, на что убили? Ой-ой-ой. Ну, короче, это переиграть надо. Я не знаю, что они так быстро вымерли наши. Говоришь, по идее, все хорошо должно было быть. Так, ладно, у меня есть одна другая идея. Давай, Санек. Санек, Санек, Санек, Санек. Так, сюда окна никакие не выходят. Прокрадусь потихоньку. Ой, как же вас бить-то, а? Так, ну это, по идее в кустах и за камнем. Санек тоже там в воде и в кустах и за камнем, его так просто не видно. Не Давай камушки сюда кидай. Ясно, он глухой, он не услышал. М -м -м, было бы граната бы. Ну а что делать, что делать, блин? Надо как-то выманивать. делать. Да ничего загружаться, блин. Я не знаю, что мне с этими немцами делать. Я вроде первый раз там такую неплохую засаду <сасаду> устроил. обойти их там тоже не смогу, да? Я, ну, я, конечно, попробую. Ну, просто, ну, блин, кому? Вот так вот берешь и обходишь их. момент. На ну, них за этим деревом их видно будет. Давай я все водусь, короче, попробую. Дальше? Братан, тебя ж видно. Ой, черт. Не, они его не видят. Ну давай, ладно. Начинаем. Да пошел ты, блядь, со своими гранатами. Санька, беги. Беги, Санек. Саня, блядь. Сейчас ебнет. Ладно. Санька, Санька. Помянем Саньку. Так. Так, Санька, блядь, живи только. Все. Санька у нас хромой немного стал. Да торопимся. Не торопимся. я говорил, Санька, убегай, Санька убегай. Но а Санька не хотела убегать. Не торопимся. Так, давай берем все. Но с этого я бы еще взял бы. Не торопимся. А, взять все. Давай распределю тут немного. Тихо. Санюху надо подлечить. М -м -м, давай тебе. Вот так вот. Санюху, давай лечись. Щипит. Ну, что поделаешь? Так, а что у тебя подождает? тебя убьёт, типа, почти сломанное или что? Так. Боль закаляет. так так так давай гранату ладно граната пускай у тебя побудет я не знаю давай вещи какие-нибудь такие ненужные пораскидываю. раскидываю он там санек пускай потягает он батон возьмет ты возьми вот это давай навыки еще посмотрю так, У меня тут наушники запутались в ногах <coughs> что вот это вы еще скорость переноски трупов ну такое Дальность броска гранат, сокращая времени до взрыва. Ну, кстати, гранаты можно использовать. либо перед началом атаки. И движение партизан задает меньше шума. Увеличение точности при стрельбе из оружия. то вот это? увеличение количества восстанавливаемого здоровья при использовании медикаментов. Короче, Санька у нас, по ходу будет либо преодоление высоких стен. Как вариант. Кстати, вот. Что вот это, гагатка? Поглушающий противника низкого ранга. Полицаев. То есть можно глушануть здесь еще. Все, ладно, братва, пошли, короче. Саньку, конечно, немного цепануло, но. Да, я хочу завершить задание. убита в гражданах офицеров убита ресурсов найдено эти смотри мы еще не всех вычистили там еще шесть полицаев типа было пришли Дед сейчас на охоте вернется через несколько дней Да, да тут не охотничий домик а целая партизанская база так я же говорю ее для нашего истребительного батальона готовили да все что нужно и место хорошее но давайте располагаться Короче, наша база тут будет. Вижу, вы добрались благополучно. А я хвилювался, чтоб немцы вас не застрели по дороге. Живыми бы они нас не взяли. А как в деревне дела? Да плохо. Сначала полицаи по домам прошлись, что было ценного вынесли. А потом уж солдаты приехали с комендантом лагеря в главе. Все, нет больше деревьев. Вы уже решили, что предпримите дальше? Останетесь или попытаетесь пройти через линию фронта? А далеко она сейчас, линия фронта? Хм. Говорят, немцы уже чуть ли не под самым Ленинградом стоят. Быть такого не может. Сами немцы, не небось, эти слухи и распускают. Ага. Скажи еще, что не может быть, чтобы Красная Армия отступала. А ну-ка тихо. Сейчас обустроимся и отправим разведку. Выясним, что делается в округе, и тогда уже будем планировать наши действия. Дело говорить, капитан. Давайте я пока нам хозблок оборудую, чтобы было где делать бинты и гранаты. Ну, короче, точно наша база тут. Так. Я так понимаю, это ресурсы, продовольствие, время... Так, день один. Ну, понятно. Слушай, подожди. Вот, выполнение задачи и событий, произошедшего в лагере за последние сутки. Все задачи. Так, вот задание. Партизанская база. Вы открыли окно управления партизанской базы. Во вкладках справа можете выбрать задачи для партизан. Пропаганда, собирательство, медицинская палатка, грыбное место. Строительство. Все постройки, которые можно возвести в лагере, обратите внимание, что некоторые из них заблокированы. Чтобы возвести их, необходимо выполнить ряд условий или продвинуться по сюжету. Выласти, боевые власти и задания. Короче, можно на собирательство, пропаганда. Наш лагерь. Угу, ладно, Склад. Давай, короче, всякую хавку ненужную я повыкладываю. Вон, смотри, смотри, я сам все выложил. Так, патроны застакать я не могу почему-то. Слушай, а где там наша вся еда? Вот это вот там медикаменты, по-моему, побольше их у нас было. Да. Что это такое? Ладно, не важно. Сводка. Ну, это вот последние сводки. У нас типа у Зорина контузия, у этого гонения, после боевое. Выласти. Давай вылазку. Пропаганда. Назначение на задание. В лагере партизана могут выполнить различные хозяйственные задачи, например, для установки медицинской палатки необходимо назначить партизану на строительство задания. Угу. Ну давай, я не знаю. Вот этих двоих я оставлю. Раненого и контуженного. Так, нужно 20 суплаев, я не знаю. У меня их 117. Медицинскую палату давай организуй. Так, назначаю. Ну и рыбное место, наверное. Рыбная ловля. Все, двое раненых остаются. А -а -а, вы, кстати, раненые. Подожди. М -м отряд. Хозяйство, склад. Вот, давай, короче, тебе медицину. Отдам, скажем так. Вот это будет на Z, это будет на X. Патронов тебе нужно хватить. То у нас не раненый, никакой. Я сохраню игру. Новое сохранение. Давай, назову один. Все, сохранить игру. Отлично, назад. Ну что, пошли в вылазку. Все, погнали. Подожди, это, типа вероятность 70%, да? Чтобы вас не, рас... не застукали. А, типа он так будет этим автоматом автоматически заниматься этим, да? Чтобы открыть партизан, выполнять поставленные перед ним задачи, необходимо нажать кнопку следующий день. Ну надеюсь. Будет все хорошо там. Коль, товарищ капитан говорит, ты спортсмен. А какой? Многоборец. И медали у тебя есть. Ну, есть парочка. В прошлом году вот завоевал золотую на рабочей Олимпиаде. Мечтал поехать на всесоюзную. Но тут война началась. Хм. Интересно, прикольно. Так, главный штаб. Ну и нажимаю на него. Так, медицинская палатка выполнена. Президентство завершено, на место завершено, пропаганда завершена. Окей. Так эти двое еще не отошли. Хм. Мастерская? Ну, мастерскую мне уже не хватит. А как слушай к самому куда-нибудь сходить? Как самому куда-то сходить? Сводка. Но я хочу сам сходить куда-нибудь. Слушай, я не хочу автоматически их там назначать. Окей, ладно. строительство ну, давай я не знаю но ну, тебе ресурсов не хватит слушай молодой так ну теперь-то уже сто процентов получается ну ч ⁇ погнали я думал мы там сами пойдем повоюем и Так, и что? Вот у нас Пакуша появился. Вчера в мастерскую на перекрестке доставили так. <coughs> Я подумал, что вам может быть это интересно. Ну, конечно. Наверное, это из тех, что немцы не смогли починить сразу и бросили на месте сражения. А теперь вот отремонтируют и отправят на фронт. Надо его подорвать, пока есть возможность. Согласен. Заодно попробуем себя в качестве диверсантов. Сегодня подготовимся, а завтра отправимся в мастерскую. Так, смотри, короче, есть МПшка. Наверное, я бы выдал бы ее саньку. Чё думаешь, санек? Нормально тебе будет с мпшкой я думаю нормально так у нас что-то вообще жестко все с едой а, так склад хозяйство дороге взял в болоте, поможем. Крестьянин Никифор взял пару свиней и ушел прятаться от немцев на зимку. Но по дороге увяз в болоте. Поможем. Ну давай, поможем. Ааа. 70%. Ну, нужно продукцию достать. День боевого задания. Все, надо идти, короче, выполнять боевое задание. Так, ну что, Фетисов, готов? Наша задача — пробраться на территорию мастерской и взорвать танк. А меня с собой возьмете? Я и прятаться, и стрелять умею. Возьмем, а возьмем. Возьмем, возьмем. 14? Рано тебе еще воевать. Рано, говоришь? А кто вас из лагеря вывел? Кто на базу привел. И вообще, у меня с фашистами свои счеты. Товарищ командир, разрешите мне пойти с вами. Ты, Санек, себя уже проявил, поэтому разрешаю. Но чтобы четко исполнял все приказы, понятно? Так точно! Спасибо. Я вас не подведу. Окей, ладно. Короче, давай я на этом соеванусь. Теперь мы на этом закончим. А вот. У нас с вами был за Народ, я рассчитываю на ваши лайкосики, подписывайтесь. Ну, вот. Всем пока.